Зафиксировал заготовку в тисках. Так вроде бы попроще. Рук не чувствую нахрен. Но назад дороги нет. Самое тяжелая в принципе уже позади. Раковины удалены. Наждачка сотка. Тысячная Вы даже не представляете Как это меня уже достало Это просто какой-то Ужас Но уже Спортивная злость взяла Тем более что уже В принципе заканчиваем Полторы хаиму с кота базой кусок хватит, пойдем полировать. И напоследок еще вот такой полировалочкой пройдемся. А вот такой красавчик. Конечно, есть небольшие грехи, но я уже просто был не в состоянии их выводить. Я думаю, этого вполне достаточно. Цель выполнена. Итак, сколько же времени заняла полировка сего прямоугольника? Размеры, дабы быть точным, 11 на 10 Ушло времени 5 часов из жизни. Полчаса где-то я курил, приходил к себя. Руки просто отваливаются. Но ну, ничего, но ну, без крипатуры нет мускулатуры это всем известно. Для чего? А самое главное, нахрена. Во-первых, честно признаться, наспор. А во-вторых, просто интересно стало. В-третьих. Испытал свое терпение. Я теперь 10 левел по полировке. А в четвертых, для следующего видео, это заготовка. Что это будет такое, скоро узнаете. Жму руку. Пока.